Если у вас не возникает никаких приятных ассоциаций со словом ЖКХ, то, скорее всего, вы давно не упражнялись в мечтах. Ну а если и мечтали, то совсем не про ЖКХ. Предлагаю сделать это вместе. Отбросить старое наболевшее и дать волю широте собственного воображения, сдобренного интеллектом. Итак, лампочка зажигается от солнечной батареи на крыше. Стиралка подключена к мини-турбине, работающей на биогазе, который, в свою очередь, генерируется на основании биоотходов, поступающих по вакуумному насосу из кухонной раковины или даже при желании санузла дополненные по возможности несколькими ветряками, задействованные возможности максимального теплообмена между средами. Небольшое внимание к тому, сколько и чего и в какой момент нам действительно нужно, это к вопросу о работающем телевизоре или осветительном приборе в помещении, которое все давно покинули. Кстати, принимая во внимание элементарный энергетический расчет, где 1 джоуль – это работа по перемещению 1 килограмма на 1 метр, а Ватт – это 1 джоуль в секунду, то наш средний счет на электроэнергию можно пересчитать в тонны стали поднятия на километр высоты. Вы только задумайтесь – о киловаттах, часах работы и куча мелких других не очень хитростей. Разве вам не было бы приятно осознавать, что все, что вам нужно, у вас давно есть под рукой? Немного смекалки, элементарные инженерные расчеты и самое малое организационное усилие, а главное – желание, упорство. И немножко знаний. Итак, начнем с конца сознаний и небольшого обмена опытом с уже обосновавшимися и вполне реализованными мечтами, или как их принято называть, стратегиями развития, что в принципе одно и то же, так как, так же, как и мечты, многие стратегии остаются нереализованными. Дистрикт бон ноль – это мечта. Это небольшой квартал, организованный с перспективами устойчивого развития, использование альтернативных видов электроснабжения, эстетика и привлекательность и архитектурного дизайна. И все условия для дружбы с окружающей средой привлекают сюда гостей со всех концов света. Дистрикт бон ноль – расположенный в шведском городе Мальмео, является примером реализованной мечты или правильного видения, что придает ему огромное значение в качестве наглядного пособия для развития других местностей со схожими амбициями. Знание один – сбывшаяся мечта может радовать многих. Итак, как же появилось на свет это научное чудо? А началось все с плана, где было черным по белому написано «Превратить восточную бухту города Мальме в эталон мирового лидерства в области застройки густонаселенных жилых регионов с перспективой устойчивого развития». Сказано – сделано. К тому же близилась строительная выставка, право на проведение которой заслужил в честном конкурсе именно Мальмё. Идейными вдохновителями плана Дистрикта БО-01 стали всего один профессор университета, один архитектор и двое дизайнеров из организации СВЕБО-14. Свебо а ответственной стороной за финансирование выступило государство. Благодаря безупречному планированию и четко сформулированным целям а также уникальной энергетической политики, Дистрикт БО-01 был признан европейским талоном использования возобновляемых источников энергии за стопроцентное энергоснабжение из места доступных источников. Знание 2. Усилий всего четырех думающих людей достаточно, чтобы организовать жизнедеятельность сотен. Здесь следует упомянуть, что именно Швеция занимает первое место в европейском реестре инновационных тенденций, так что неудивительно, что Дистрикт Б01 появился именно здесь. Страна прилагает значительные усилия для обеспечения своих граждан энергией на привлекательных конкурентных условиях, чему стоит поучиться, не правда ли? Наглядным примером может служить все тот же город Мальмё, где 60% центрального теплоснабжения работает на возобновляемых источниках энергии на протяжении последних 50 лет. Знание 3. Обеспечение своих граждан энергией на привлекательных и конкурентных условиях это значит использовать биогаз из общественной канализации для запуска системы общественного транспорта и системы общественного отопления. Все свое и для своих. Итак, как же появилось такое чудо и что в нем особенного? Первый один из главных факторов, который обуславливает необычный дизайн – это именно выбор источников энергоснабжения. Энергия, вернее, ее потребление – это один из наиболее интенсивно используемых ресурсов в зданиях. Вспомните о тоннах перемещенной стали в наших квартирах. И так как экономное использование ресурсов является составной частью хороших перспектив не только для строений, но и для его жителей, значительно снижая счета за киловатт энергии и гигакалорию тепла, и никакого чуда здесь нет, то именно эта часть получила наибольшее внимание в ходе разработки проекта. Целью плана Дистрикта Бу-01 было использование, возобновления, использование возобновляемых источников энергии, доступных исключительно на месте, в результате чего – все потребляемое электричество производится ветряной турбиной, а остальное количество обеспечивается солнечными батареями, расположенными на домах по всему району. Вращаясь на шведском морском ветру, ветряная турбина полностью удовлетворяет потребность в электричестве, необходимом для домашних нужд отопительных котлов а также станции для перезарядки электромобилей. В то время как солнечные электрические технологии дополняют все остальное к потребности в электроэнергии. Знание 4. Вспоминаем протонны стали в наших счетах за энергию и задаем себе неудобные вопросы. А было ли что-либо из этого действия зря? Шаг второй. Честно ответив на данный вопрос, срезаем треть или более трат. Шаг третий. Смотрим вокруг и изучаем все, что видим. Солнечный свет и его улавливающие площади, годовые температурные режимы, их колебания, потоки воздушных сред, массы вносимых и потребляемых нами биовеществ. А также помним, что энергия Солнца касающиеся в одну секунду поверхности Земли, достаточно, чтобы обеспечить годовой баланс всей деятельности человечества. Если работу бритвы или кофеварки может обеспечить ветер или солнце, то тепло в домах дает море. Термическая энергия поступает из водных слоев с использованием тепловых насосов. При этом система сконструирована так умно, что позволяет превращение холодной воды зимой в желанную прохладу в летнее время. Виной тому обратная тепловая станция, которая сохраняет и конвертирует энергию, добываемую из морской воды из естественного подземного водохранилища. Летом теплая вода заполняет полости в известняковых стенах водохранилища, а холодная вода используется в системе охлаждения. Зимой обратная тепловая машина увеличивает температуру воды для генерации теплоэнергии. Электричество поставляется в местную электросеть, а термоэнергия вливается в центральную Тепла, темра, тепломагистраль. Такая система обеспечивает накопление и консервацию электро- и термоэнергии и позволяет обходиться без дополнительных сезонных сетей. Когда произведенное на месте электричество, количество энергии превышает нужды, нужды жителей района, избыток поставляется в центральную. Тепломагистраль города Мальме. И наоборот, когда энергии не хватает, электричество и тепло поступает из центральных сетей города Мальме. По сути, это ведет к годовому балансу электроэнергоснабжения, и по итогам года дистрикт Б01 находится на самообеспечении. Одним словом, чудо. Знание 5. Чудес не бывает. Это простой теплообмен, плюс инженерная подстраховка системы на случай, если в нужный момент не будет произведено достаточного количества энергии на месте. И тут же опыт. Совсем недавно на глаза мне попался материал об особенности конструкции русской печи с всего 35-метровой воздушной подачей на глубине 2 метра под землей для предподогрева воздуха. С предподогревом в 15 градусов за счет за счет проводки под землей и дополнительными 20 СО за счет встроенного канала подачи через печь, где каждые 20 СО предподогрева воздуха увеличивают эффективность всей системы на 2%. Поверьте, в пересчете на сезонное потребление топлива системой и стоимостного выражения. Это тоже что-то. Такие впечатляющие энерготехнологии не единственная особенность дистрикта Б01. Инновационные технологии также нашли свое отражение в системе сбора отходов. Мы так сетуем иногда на разбросанную повсюду пластиковые банки, полиэтиленовые пакеты неопрятность наших мусоросборников и вообще на общее состояние нашего города. А вот какое решение предложили инженеры из далекой Швеции. Жители сами сортируют отходы на биоотходы и горючие бытовые отходы в прочные бумажные контейнеры, устойчивые для проникновения жидкостей. Контейнеры – Затем регулярно собираются через вакуумные мусоросборники, соединенные с центральным пунктом сбора. Остальные фракции сортируются в отдельных помещениях для отходов. Инновационной системой является также система отсоса биоотходов из кухонных раковин. И дальше. О, снова чудо! Отходы перерабатываются тут же в биогаз, который используется для отопления все тех же шведских квартир. На находящемся тут же водоочистительном заводе производят очистку сточных вод и получают фосфор, который впоследствии используют в сельском хозяйстве. Все на месте и все нужно. Знание 6. Не жди, что кто-то сделает все за тебя. Бери инициативу и сортируй свое добро. Наличие дорожек для пешеходного сообщения и велосипедного транспорта, специально разработанные маршруты для жителей, а также интернет-сайт с полной картиной маршрутов по региону, парковочные места из расчета 0,75 на одно транспортное средство для стимуляции пешеходного и велосипедного сообщения. Оно же здоровье и, конечно, возможность использовать электромобили за небольшую часовую арендную плату делают этот район еще более привлекательным. Знание 7. Движение – жизнь. Движение на свежем воздухе – это долгая, здоровая жизнь. Ну и чтобы вы окончательно поверили в сказку, остается добавить, что все жители имеют возможность эстетического наслаждения зелеными насаждениями. И зеленый вид из окна каждой квартиры это базовое требование к застройке. Планом также предусматриваются и специальные коридоры для передвижения животных с тем, чтобы поддержать то самое биоразнообразие на засаженных участках фрагментарного характера. Фактор раззеленения впервые был применен в Швеции при разработке данного региона с четкими требованиями к пропорциям асфальтированной и зеленой территории, соблюдение которого привело к созданию зеленых крыш. Те, кто был в Эрмитаже, должно быть сразу вспомнили летний сад. В результате сады и зеленые насаждения разбиты на крышах всех домов дистрикта Б01, что доставляет особую радость детям. Ну и сбор дождевых осадков и специальные дорожки для его стока, чем не симбиоз с природой. Вода это источник жизни и одно из самых привлекательных элементов организации любого жизненного пространства. Не так ли? Знание 8. Все новое – это хорошо забытое старое. И мы часто ошибочно считаем, что застройка дает нам преимущественное право существования в этой окружающей нас среде. А забота о братьях наших меньших в принципе их собственное дело. А между тем, рабдоваться топ так при восходе утреннего солнца в своем убежище, Разве это не огромное счастье? В настоящее время Дистрикт БО-01 занимает третье мест, место по числу принимающих туристов в городе Мальмо, Мальмё. Текущие будущие бизнес-планы по развитию дистрикта включают в себя зеленение бизнеса в регионе и таким образом улучшение имиджа и перспектив устойчивого развития, например, путем открытия зеленых ресторанов, что еще больше увеличит количество туристов и, следовательно, поступление в городской бюджет. Еще один урок, который можно перенять у этих умных северных жителей. Знание 9. Опытом можно и нужно делиться, и на это даже можно заработать. Хочется верить, что такая сказка появится. Однажды где-нибудь в Санкт-Петербурге или Саратове или Рязани или просто на необжитом месте где-нибудь на Урале или в Крыму, я бы добавила, где моря тоже много. И что жители также будут наслаждаться и радоваться тому, что именно на их крыше поселится еще один вид ласточек. Электромобиль подзарядится от усилий, приложенных по сортировке биоотходов, от очищенной картошки на их собственной кухне, а лампочка в комнате загорится от я ласкового солнечного тепла. Подведем итоги нашего небольшого упражнения в мечтах. Первое. Все умертвители идей, как «Ну, конечно, это не у нас», «Рассуждать легко», нужны проработанные утвержденные планы, а нет специалистов, которые бы все это осуществили. И нет бюджета и прочее. И, как вы сами понимаете, являются мусором и особо опасным отходом. Два. Прекрасно рядом с нами. Оно в наших руках. И в наших руках возможности пути к реализации собственных идей, собственного видения, желания жить. И существовать в этом мире в гармонии с друг с другом, в более тесном и продуктивном взаимодействии друг с другом. Начните мечтать. И даже в ЖКХ, например. Пусть функции менеджера ЖКХ, кроме прописывания ваших трат и долгов по счетчикам и администрирования внешних юридических связей, Несомненно и обязательно включат в себя просчет доступных на месте ресурсов и проработку их взаимной синергии и потенциалов. Вспомните о тех четырех храбрых из нашей статьи, которые сделали это для целого квартала. Из опыта такой анализ и расчет занимает не более одной недели при первичном подходе и менее недели при доступности инженерных формул и обзоре инженерных подходов на один жилой объект. Поверьте, это просто. И, может быть, именно вы захотите стать таким менеджером. Может, именно вы создадите тот уникальный энергетический баланс вашего дома, многоквартирного или отдельно стоящего, ради этого важно, вашего квартала, вашей страны, Попробуйте, ссылки на источники в описании под видео.